Если человек находится в таком месте, где ему недоступно такое общение, или по каким-то другим причинам он не имеет возможности общаться, можно ли это общение получить из книг, например? Конечно. То есть, хорошая книга да, она всегда может, могла и сейчас может сыграть очень определенную роль в изменении не просто каких-то деталей, а в изменении вообще всего жизненного пути человека. Да? То есть э, вовремя данная человеку хорошая книга, она может вот, совершить огромную роль в жизни. Да? То есть... Я почему задаю этот вопрос? Потому что э, вы в том числе еще и издатель. У вас есть издательство «Ритамхара Бук», да. есть сайт, на котором можно скачать бесплатно ну, достаточно большое количество книг по йоге. Можете ли вы что-то порекомендовать из этих книг, которые у вас на сайте, либо какие-то еще книги конкретные, вот, которые можно почитать, вот, испытывая такое состояние? Mm -hmm. Ну, я боюсь, что именно из тех uh, книг, которые есть на сайте Ритамхара, вот, порекомендовать с налету я ничего не могу, сейчас подумаю, да. Потому что в основном они все предназначены для тех, кто уже занимается йогой, то есть кто начал заниматься, глубже пытается проникнуть в практику, в традицию, там, в теорию и так далее. Вот, они а для тех людей, которые находятся вот в таких пограничных тяжелых состояниях, скорее всего. Вот. Но, да, но если человек находится в таком состоянии, но у него, скажем так, есть некий интеллектуальный потенциал, то есть он раньше в принципе, любил читать, в принципе, у него подвижный ум и так далее, потому что, естественно, наркомана может быть как-то, сказать, абсолютно тупой человек, так и очень высокоразвитый, да, это же, да? то я бы, например, порекомендовал такому человеку почитать для начала трилогии Роберта Свободы соответственно, по левую руку Бога, соответственно, как все называется, трилогия, вот, которая вроде как написана в неком фантазийном смысле, но там очень-очень много мыслей, касаем, касаемо нашей вот именно судьбы, смысла, кармы и так далее. Вот. И, возможно, человек смог бы из этой вот трилогии подчеркнуть какие-то для себя моменты, так сказать, изменения своей жизни. Вот. Или, соответственно, опять же, еще одна художественная книга. Старая книга художественная, как бы сейчас уже старая, но тоже, которая все время оказала влияние на многих людей, это, например, Андрея Сидерского Третье открытие силы. Да? Вот. Никак как бы, не связанная ни с там, наркоманией, ни с тяжелыми состояниями. Однако, когда эту книгу читаешь, то есть человек получает некое воодушевление. Он начинает вот этот смысл где-то в чем-то видеть. Да? Вот какой-то брежет путь там где-то свет в конце туннеля и так далее и так далее. И если даже человек потом не займется непосредственно практиками, связанными с тем, что делает Андрей Сидерский или даже йогой, вот именно это ощущение он оттуда вполне может почерпнуть именно вот из, из этой книги третье открытие силы. Ну, наверное, все, потому что вот еще раз говорю, там таких книг из, из этой серии мало. Может быть те, которых там нету. Еще. Те, которых там нету. Значит, есть хорошая книга, не помню сейчас автора, и ней, фильм по ней тоже снят, и книга называется «Путь мирного война». Да? Вот, описывает историю человека, который выбирался из тяжелых ситуаций, не связанных с наркотиками, но тем не менее, и который вот именно это был вот путь духовной войны с самим собой, да, переделки себя, соответственно, закаление себя. То есть, вот когда мы читаем, мы видим, что человек способен на многие вещи, то есть, что он не просто способен, что он в этом обретает смысл. Да, смысл в развитии себя, в служении другим. И я бы вот рекомендовал тем, кто находится в Сень, почитать эту книгу. Вот. Ну, вот, наверное, на скидку все, потому что я, в общем-то, с такими людьми особо не работал. Вот. Когда люди уже обращаются, хотят заниматься и прочее другое дело, вот. но если человек еще не знает, чего он хочет, в принципе, куда и что, то вот, конечно, вот эти книги попробовать почитать. А пхагаватгита? Пхагавадгита читать людям, которые не в русле. Традиции, то есть они не знают места этой книги, соответственно, во всем корпусе индийской литературы, да, соответственно, не знают реалий, так сказать, бытия пятитысялетней давности, и не соответственно, соответственно, читают просто текст без тех или иных комментариев, вот, то я вижу в этом мало смысла, вот, как и в чтении любой литературы подобного уровня. То есть человек, не имеющий некой базы. Что он читает Пхагавадгиту, что он читает Йога-сутры, что он читает Библию, что он читает дао де что он читает Коран, он ничего там не понимает. У него может сложиться какое-то ощущение, что это что-то интересное, глубокое, в лучшем случае, но он все равно никакого смысла, что там сказано, не понимает. Да? То есть человек открывает Пхагавадгиту, читает первые там две главы и видит, что какой-то там царевич не хочет убивать родственников. А какой-то Бог, неизвестный Кришна, там, демоны и прочее, говорит, что надо всех убивать, да, что это правильно, что надо всех убить. что я читаю? Да? То есть Мадбак говорит, это бред какой-то, да, и говорит, о, классно. Вот я наконец прочел, пойду к я кого-нибудь убью, а то мне что -то денег не хватает и прочее. Всех надо убивать, Кришна сказал. Все. Да, вот весь вывод, который он из этого делает. Все. Также все остальное, если человек читает какую-то книгу без подготовки, вот такого уровня. Да? никакого вывода читает он библию говорит что вот надо быть это самое ударили по правой щеке подставь левую человек вот этим сразу начинает руководствоваться его на во-первых надолго не хватает пару раз ему по морде дадут по левой по правой и все да он наплюет на библию если он это делает чуть дольше то нереально то есть все эти вещи они должны быть на соответствующем уровне вот вся, вся литература она соответственно вот есть корпус первоисточников которые где-то там были написаны величайшими там бога и прочее потом есть корпус к ним комментарии Потом есть корпус комментариев на комментарии. А потом есть корпус современных, скажем так, вот людей, учителей, там, как угодно, которые могут это вот соотнести с жизнью, как сейчас соблюдать, вот вам яму и не яму, вот здесь, сейчас за углом, на коврике там, и прочее. Вот с этого мы начинаем. Если все это развивается, дальше мы поднимаемся, поднимаемся и потом можем читать поговагиб. не значит что тоже опять же мы ее прочли наверное и сразу поняли да? но мы уже понимаем что с этим делать. мы уже понимаем что смотреть, как относиться, что это работа тоже внутренняя, что это не книжка соответственно художественная, я прочел и все. Да? Вот, потому что книжки, которые я рекомендовал, они по большому счету хоть там много чего есть художественно. Прочел все, потом по седетскому, по открытию заниматься, соответственно, не будешь там. Да? Или там прочел Свободу, там куча всего, все равно ничего делать. Но они дают некое ощущение художественное. Когда читаешь такие первоисточники, должен быть готов, иначе тут ничего не извлечешь. Поэтому, как Гадгиту я предлагаю всем, естественно, иметь в виду, как священный великий текст, но пытаться с нее начать, и это не тот вариант, который, соответственно, стоит делать. Вот. Что-то простого. Ну вот опять мы уже говорим. Я ухожу в сторону от вопроса, да? Есть же простые вещи, которые, как бы очень простые, чуть не детские сказки, но которые всем имеет смысл прочитать в рамках развития. Да? Ричард Бах, да, человек по имени Джонатан Ливингстон. Простое, со скатизм, грубо говоря, маленькое сказочка там, из ста страниц, но которая дает нам понимание, что такое вообще движение духовное. Да? Без всяких привязок к религии, к традиции, просто что такое развитие, движение, совершенство. Вот. Да? Или какие-нибудь там книжки, соответственно, простые соответственно там Пери, маленький принц, которые все слышали Как бы вообще на, на вид детская книжка, хотя написана взрослым да? Почитай, посмотри несколько раз, и ты там увидишь многие вещи, которые касаются всех нас Ну и так далее да? То есть вот начинать надо с такого, с простого, чтобы получить правильное ощущение, куда стремиться А потом уже, если оно остается, если ты углубляешься, копать дальше вот. Поэтому, когда людям советуют что-то такое серьезное читать А ты почитай там Библию ну и чего? И вот, или люди просто бездумно повторяют, или когда читают и видят напрямую, что там написано, они приходят в ужас. да, Что же там такое дикое написано? Так читать не надо. Вот. Спасибо большое.